Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и мы продолжаем испытания в Старкрафте Wings of Liberty. Следующая у нас псионная атака, мы будем играть теперь за протосских псиоников. Давайте посмотрим, что это такое. Потому что сейчас мы играли за тиранов до этого, ну, то есть в предыдущий раз. Я там, конечно, немного э, использовал баг, потому что там у меня ядерка, получается, упала после того, как я уже... Э, Начал следующую миссию, то есть с предыдущей миссии, но ну, с предыдущего раза у меня упала ядерка. Там, короче, так смешно было. Энтара Тасадар, ученик. У воина Протосов врагов больше, чем звезд во Вселенной. И он должен знать, как сражаться с ними. В этом испытании вы будете командовать небольшим отрядом, отбивающим массированные атаки врагов. Уничтожьте как можно больше противников. Используйте особенности рельефа Старайтесь принимать бой только там Где преимущество позиции На вашей стороне Так, я понял в чем прикол Короче всей этой миссии Тут вот, оказывается форсфилды Ну то есть эти силовые поля Можно ставить немного по другому и так как у нас стоят они не так, точнее, как я их ставил. Они вот так уже, оказывается, закрывают проход им. Они уже не могут пройти, а я и не знал, на самом деле. Ладно, давайте убивайте их. Так что энергию будем тратить меньше. К тому же будем их убивать. И, кстати, вот так вот, если поставить силовые поля, они просто не видят мои юниты, поэтому не могут стрелять в них на хайграунде, который находится. Видите, я могу их спокойно обстреливать вообще, прям впритык подойти, они мне не могут стрелять. Я вот этого не знал, честно говоря, да. Это моя моя супер... Мой супер опыт, так скажем, я и то не знал. Ну это просто я нуб на самом деле, да. Такие банальные вещи не знаю. Так, ну давайте еще там отряд все пока без штормов используем Но ну, можно штормы конечно тоже подключить но я этого не делаю в принципе нафиг это надо лучше сберечь их. хотя сейчас можно было потратить так там бейлинги еще тоже надо будет наверное, шторм один хоть кинуть на них Потому что слишком много Ну хотя... Не, надо по-любому штормы. Так, там еще один отряд Ну их тоже, наверное, надо будет штурмануть немножко Хотя, может и не надо, кстати. Фиг его знает. Можно, например, какого-нибудь Immortal сделать. Даже не понадобился Все давайте сюда переходим Быстрее Сейчас здесь толпа ожидается тут мы так справимся Вот сейчас уже нужно будет использовать моих э, темпларов без них здесь не обойтись. Сохранишься на всякий пожарный. Фиговые филды. Давайте, давайте, давайте быстрее. О. Да, можно было и лучше отыграть. Не успел я немного. Так, свои стремления там сразу же следующая волна идет нужно убиваем их таким образом Беги. так отлично Серебряный мы получили. У нас еще очень много остается. Мы... Ну я потерял одного уже часового, конечно. Немного жаль. Давайте гасите. Приходим вниз Тут У нас еще и гасты, блин одного потеряли мы еще кто, кто там у нас а, гидра минус еще один Ну и все. Так, сверху у нас появился новый фронт. Ясно, давайте сюда. Ну тут, в принципе, должны, наверное, сами эти справиться. Да, они справляются. Тут очень долго ломать. Так, там ручи еще сейчас подойдут. Угу. Срочными постижее будет, конечно. О. -о, -о, -о, -о. Ультра риск уже не до смеха тут. Так, отлично. Ну, у нас есть еще филды. Так что, без проблем. Так, единственная проблема, это здесь танки, я смотрю. А, ну мы уже почти выиграли. Золотую медаль, отлично. Что это они делают? Не непонятно что делать Мы... Мы едины куда они едут <laughs> в стену собрались проехать, ребята отличная тактика кто там у нас? ага, соляночка, да? но при этом опять-таки у них нету ничего, кроме земли чтобы спалить меня. У них ничего нет все равно. Так что я смогу спокойно выиграть здесь. Еще дополнительно штормиком накинут. Но уже можем даже этого не делать, да. Еще даже успел пульнуть. Так, давайте быстрее. Филды сейчас поставим здесь. Хотя смысл. Они же все равно, блин, будут стрелять по нам. Верно. Все, пора преобразовываться, ребята, давайте. Дотащили архонт. Давайте, давайте, держитесь. Ну, не может попасть, короче. Ну, все, это бегай. 259. Ну да, это лучше, чем то, что у меня было в предыдущей миссии, где я просто считерю, по сути. А здесь я выигрывал прям ну, по заслугам. Как надо было, так я и выиграл. Ну ладно, что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.